Так значит, вот эта женщина, я значит ее люблю, поняли? Вот это Амешка, мне сказали его отыгрывать, но я такой понял, типа я заложник одной роли, у меня везде такой е... ищи что? А нет, не, да боже, я про вот эту говорю девушку, вот не вот.